Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем совершать эксперимент. Попытаемся сделать... Анонсировать скорее даже такой наш новый проект. Назовем его, не знаю, Road Movie. Мы с дорогим гостем сядем в машину и будем кататься по Екатеринбургу и общаться. Идея простая, попробуем ее реализовать. И сегодня у нас в гостях Алексей Алексеевич Венедиктов, главный редактор Эхо Москвы. Добрый день! Мы пойдем садиться. Да, я как подопытный кролик. Первый. Очень важно всегда быть первым. Так. У меня Оборот. Так. Ну так. Теперь будем включать камеры. Как вы думаете, вот сегодняшний статус Чечни это проблема? Неформальный статус Чечни, конечно, да, неформальный статус Чечни. Это, это минус замедленным за за действием. Потому что когда Владимир Владимирович уйдет, Рамзан Кадыров кому присягнет? Он же неоднократно говорил, что он а, не президентский человек, а человек Путин. Но да. ведь и не вечно. Ну да. Ну да. И тогда кому мы присягнем Или никому Вы не мне скажите, вы более сведущий человек есть же, ну, в чем, вот в такой политике я думаю, что мы будем иметь следующую Чеченскую войну ну, э, никто же не отменяет преемника мы будем Пре иметь... преемник же тоже э... в отсутствии Путина мы будем иметь следующую Чеченскую войну в отсутствии Путина и в присутствии Кадырова потому что любой преемник захочет Кадырова э, заставить присягнуть себе ну и почему он не пристегнет ему? Потому с этой что приемлеме? он набрал столько силы, что он уже может торговаться. А я думаю, что преемник для утверждения своей силы перед остальными должен будет показать именно на Чечне, что хозяин он. Президент еще не объявил, что он идет на следующие шесть лет. Шесть а, лет. А в чем вот эта игра? Объя... Не объявлять, не объявлять уклоняться от этого. Президент, ответ... да, президент. президент считает, насколько я знаю, что если он сейчас объявит, все перестанут работать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 Но тем не менее мы понимаем, что сейчас альтернативы никакой нет. Ну... Подождите, еще раз, что такое мы понимаем. Я думаю, что при каждом долгоиграющем правителе все говорят о том, что альтернативы нет. Вам правитель уходит сам или его уходят. И оказывается, что была, только мы не знали. Слушайте, а кто в, 90, простите, в 2000, нет, девяносто девятом году в начале года знал фамилию Путин? Это альтернатива Ельцина. Я поэтому спрашиваю, идет да. ли такая подготовка. А вот я знаю, приемного. я не вхожу в команду Путина. Тем больше, что у него команды в этом смысле нет, он сам решает. Все. Было бы, наверное, логично, если бы эта подготовка уже шла. Наверное. Или нет. У -у -у. Потому что если Путин идет на 6 лет, у него впереди еще 7 лет, как минимум. Понятно. Что -то а... торопится -то? Реставрация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 Деды и внуки? Деды и внуки, да. Ну это же невозможно. Как это невозможно? Ну потому Возможно. что деды, э, деды хотят э, назад, это а внуки вопр... хотят вперед. Это не вопрос назад или вперед. Это вопрос протест или поддержка. Это другая система координат. Это потом. А сейчас этот протест может объединиться. Вы, наверное, забыли, что так называемый координационный совет оппозиции, там у лета, это уже пять, по-моему, да? Там сидели Каспаров и Лимон. Ну, условно, лимоновцы и каспаровцы. Там сидели левое, там сидел удальцов рядом э, с э, Борисом Немцовым. А? Ну, и они не смогли ни о чем договориться. Неважно, они сели за один стол, тогда не смогли. Всяко бывает. Ну, это даже было больно смотреть, смешно -э, скорее смотреть было. О том, как люди не, не могут договориться. Люди не умеют договариваться, но люди обладают способностью учиться. Президент разгребает свалки. Я много чего в жизни видел, вот правда, много, но когда он сказал убрать свалку, там через, там через три дня она была убрана, мне стало плохо, это интерес, президент моей страны, ядерной державы. Да. Чем он занимается? Он ручную, свалки разбирает. Да управление. нет, свалки разбирает, свалки, президент. Я думаю, что Трамп этого не сможет, никогда. Ну, у нас же э, в стране…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 какое-то время посвятили обсуждению темы коррупции. То есть вы сказали, что у Владимира Владимировича есть хорошая ката, предвыборная, борьба с коррупцией. Mm -hmm. И он ее будет разыгрывать до тех пор, пока не ну разыграет вот, мы, полностью. Же видим, мы же видим, сажают губернаторов, сажают замминистров, сажают генералов. Вот так он вот видит борьбу с коррупцией. Как вы думаете, она уже разыграна полностью? Нет, или, конечно. Или еще у нас она, есть нет. целый год впереди? Да у нас это не остановится на новых выборах.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 Сейчас. так же как история с Улюкаевым для него был абсолютный сюрприз я это просто знаю Улюкаев был один из самых доверенных людей президента Путина в экономической области сам он ему очень доверял я просто это знаю у Силыков сейчас э, такие полномочия так э, сажают тоже ну нет все таки э, И, нет вы просто не следите их сажают больше чем гражданские ну банда убийцы с ФСБ сейчас в какой то области слушайте угу. ну, это да, и вот если смотришь по областям, по регионам, там да, многих сажают. Во всяком случае, во власти из-за этих закручиваний гаек работать уже никто не хочет. Ну, далеко до Трампа. Ага. Два этажа госдепа пустых никто не хочет работать с Трампом. Поэтому, поэтому да, далеко. А, вы знаете, я знаю на моей памяти четырех разных Путина уже. Ну, трех. Mm -hmm. Может быть будет четвертый построен. Я не знаю. Он многолик.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 Ну, понимаете, министр энергетики может быть мракобесом, не может быть министр культуры, министр образования мракобесами в 21 веке, когда ты делаешь ставку на молодежь. Не, если ты не делаешь ставку на молодежь, а делаешь ставку на там, церковь, на, да, на послушных пенсионеров, на подкупленных бюджетников, тогда понимаем. Но мы же говорим о другой конструкции, о молодежи. Если забыли эту молодежь, но забыли эту молодежь. Ну, вычеркнули эту молодежь. Нет, так не пойдет. А тогда нахрен Васильев Имединский.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 Готовы рисковать, ничего не боится, но я говорит, хочу быть таким же. Вот же история, в чем Навального и молодежь. Путин пример успешной карьеры. Я был, говорит Путин, там мальчишкой, там таким-сяким, вырос э, из семьи не очень богатый, занимался, да, да. У меня мы тоже можем быть президентом. Да? Это символ для части, безусловно. Сечин пример – символ? Я вам скажу, это кто?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 И пустим его по Москва реке, а, мимо Кремля поплывет. Прикольно же. Я говорю, ты понимаешь, что такое желтая утка. Говорит, да какая разница? Я говорю, Прикольно. Я говорю, ты понимаешь, что там тебя задержат. Я говорю, ну и что? Я говорю, что значит, ну и что? Ну задержат. ну и что, ну посижу. Ну и в протоколе будет Алексей Венедиктов. Круто. Мама родная. да? Так куда? что вы ему сказали? Ничего ему не сказал. А что, а что ему можно сказать? А, обо... он не ходил еще, да? Нет, нет, это было вот э, после всех, когда он посмотрел это. Uh -huh. Что там девчонок бьют, он говорит, что он сдурели, что ли? Не, я пойду. Вот его девочку там помяли из класса, там или не из класса, там, знакомый, да, uh -huh. во время э, задержания. Ну пойду, конечно. Это вопрос солидарности понимаете? Он не идеологический, да? Он, он там не антипутинский, не про Навальный. Ну это ж круто. О, чувак, ничего не боится, в тюрьме тебе типа, зеленкой плюс. Ничего не боится, папа. А им нужны лидеры, которые ничего не боятся. Ну, вы проводите какие-то профилактические беседы, которые. Я ничего не могу подводные разные камни, Нет, кто чей. чей ему не интересно. Точьи проект. Это неинтересно ему. Им это неинтересно. Неинтересно. Им это неинтересно. Им интересно. Папа, это круто. Пап, ну а как не пойти? Пап, ну а как не пойти? Они там девчонок бьют. Ну да, а, что на это? а что на это ответишь? Не тех девчонок? Не те бьют? Так невозможно, мы не так воспитаны. Поэтому буду смотреть, будем наблюдать. Я все сказал, говорит, ну я, ты же понимаешь, что я приму решение, я, говорю, я понимаю, что ты примешь решение. Я это хорошо понимаю. Большое спасибо, с нами был Алексей Венедиктов. Надеюсь, это интервью состоялось, как вы считаете? Но это мы посмотрим по реакции. Да, мне, во всяком случае, понравилось. Было я лег... тоже покатался. Было легко.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 Старки возвращаются? Нет, Старки объединяются? Не старше, они нет. практически не, не понесли Но, потерь? Подожди. У них умер отец, Сноу, мать и старший, старший брат. Он снова Таргариен, во-первых, и в главных. Именно поэтому он никогда не женится на Дейнерис, хотя некоторые прогнозируют. Они двоюродные братья. Так. Нет, они не двоюродные, они сводные брат и сестра. То есть снова не Таргариен. А Санс и Ария? Ну, Санс и Ария. Там нет мужчин в роду. Все, все мужчины, кроме Брана, Абран, он, он же, у нас уже ворон. Это uh -huh. не человек. То есть они не Поэтому, смогут А, у, а вот... у нас еще Лаймы, хоть однорукий. Э, этот самый. Джефф, э, uh -huh. uh, uh, самый. Как его uh, Не Джеффри. Джейми. Uh -huh. У нас Джейми еще есть. у нас еще Тириан в другом лагере. Ланнистеры на своих местах. В обоих лагерях. Оба десницы. Два Ланнистера в обоих лагерях. В общем, я прогнозирую. Это не спойлер, это прогноз.